Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Smartwatch, канал только о смарт-часах. Вот такой циферблатик сможете приобрести в описании видео, с ним есть бонусы, так что читайте там внимательно. Также, дорогие друзья, в описании есть видео ссылочки на телеграм-канал, WhatsApp канал и вайбер-канал. Там все самое интересное, особенно в телеграм. Проходите там и т.д. и т.п. Так, недавно я шорс выпускал о том, что появился уже официальный WhatsApp. Вот он. У меня он стоит, дорогие друзья, уже, пожалуйста, я вам покажу сейчас, как он работает, ну а потом о том, как это чудо активировать. Вот, видно все чатики, пожалуйста, которые у вас есть тут, все, что есть, у вас здесь будет отражаться, приходите уведомления, если, конечно, вы дадите разрешение. В Galaxy Wearable. Что у нас тут есть? Фотографии. Но они не увеличиваются. Вот они вот как есть, так и есть. Если вам отправили э, уведомление голосовое, то, пожалуйста, оно, э, можно его прослушать. Можно прибавить звук. Пожалуйста, э, данного приложения. Да? Вернее, э, аудио. Э, ну и все. Больше не удалить его, ничего не сможете. Только скорость увеличить до 2%. Можно. Можно. Скорость для двух раз. Дальше, пожалуйста, написать сообщение на клавиатуре вы тоже сможете без каких-либо проблем, либо быстро вот отправить сообщение, а также смайлики тоже здесь присутствуют. Далее можно голосовое сописать сообщение, естественно, предварительно дав разрешение, и, пожалуйста, пишите, отправляете. Нажали вот на эту вот штучку, дальше идет запись. И отправить либо удалить когда вы отправите уже записано его удалить его с часов не сможете только со смартфона зайдете сможете удалить все прикрепить сюда какие-то фотографии или еще что-либо вы не сможете здесь есть ссылочка дальше открыть на телефоне и участники посмотреть кто участники все абсолютно более ничего допустим вот здесь я могу все посмотреть участники чата пожалуйста и настройку сделать без звука. Вот такое вот уведомление. Это бета-версия. Естественно, она будет, возможно, еще какие-то улучшения там, прежде чем этот релиз запустится. Также, дорогие друзья, WhatsApp можно установить на несколько часов. Ну, допустим, у меня к моим вот к этому смартфону, с которого я сейчас пишу, подключены Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4 e именно. Я смог установить WhatsApp и сюда, и сюда, и он работает прекрасно. Это у меня LTE-версия, естественно, она работает, ну, независимо от смартфона. Это без LTE-версии, но тоже может работать независимо от смартфона, и в том числе WhatsApp, да, если будут они подключены где-то к сети Wi-Fi. На, на Huawei Watch 3 тем не удалось... Этот WhatsApp установить не встает он. Что еще хочу сказать по установке, устанавливается этот WhatsApp э, вручную и долго, минуты 3-4. Поэтому наберитесь терпения и ждите. Ну ладно, теперь уже точно к установочке. Ну что, значит, ребятушки, с чего мы все начинаем? А начинаем мы, значит, в описании видео будет две ссылочки. Одна на WhatsApp для смартфона, это именно бета-версия, которую нужно установить на смартфон. Ну, обновить другим своими, Просто нажали и обновили. Не надо удалять старую версию, просто обновление. Оно встанет без проблем. Вторая версия, вот эта вот вторая версия, именно, видите, подписано VS, это для часов. Как устанавливать на часы данное приложение, я показывать не буду в этом видео, потому что в моем видосе, вот вы зайдете под это же видео, ниже то пройдете. Вот здесь смотрите, есть много ссылочек. Первая ссылочка, как удалить, установить, извлечь приложение, там в ПК формате, на часы, на веру. Все, нажали, прошли, пожалуйста. И здесь подробная инструкция, как можно удалить приложение с часов, как его можно установить или извлечь просто с часов Galaxy 5, Galaxy Watch 4, Huawei 4 и других часов на VROS. Все без проблем. Здесь э, в каком-то вот времени я тут показываю, как это сделать с ПК, с компьютера, короче, другими словами. Да? А, другая же ссылочка, чуть ниже. Вот установить приложение циферблат игру впк на galaxy гелосевых 5, гелосевых 4 и часов вирус с телефона прошли здесь все есть пожалуйста в описании же этого видео есть подробное а, описание где скачать какое приложение вот скачать само приложение для того чтобы установить и так и, и тому подобное все скачали посмотрели установили а уже потом переходим с вами ко всему остальному. Сразу говорю, приложение устанавливается на часы минуты 3-4, оно большое, 70 мегабайт, поэтому не торопитесь, не кипишуйте, просто ждите. Когда она установится, следуя инструкциям, тем, которые даны. И после того, как вы это все дело установите, мы переходим с вами к активации уже на часах. Погнали! Ну все, ребятушки, установили, значит, мы с вами WhatsApp чик. Теперь смотрите, наши часы обязательно должны быть подключены, как полагается по Bluetooth, к нашему смартфону. Где у нас WhatsApp? Именно где у нас WhatsApp. Потому что здесь вход именно вот такой. Все, запускаем мы с вами WhatsApp на часах. И ожидаем в этот момент, обращаем внимание на наш, на, значит, с вами повторить... WhatsApp у нас должен быть запущен, кстати, на часиках, ой, на смартфоне, точно, обязательно, вот так, видите, я не запустил изначально, и проблемка появилась, все, видите, вверху всплывает уведомление о подключении устройства, все, мы нажимаем на него, здесь вы пытаетесь связаться, да, подтверждаем, Входим и теперь входим, вводим вот этот вот QR-код, вернее, код 58 W S 6 H G Y. И ждем, когда наш часики прогрузится Все, загрузка чатов происходит. Вот таким вот образом. Сейчас они загрузятся и все. Загрузка чатов. Ну, это время какое-то занимает, как вы видите, да? Все готово. Теперь мы с вами можем запускать. Пожалуйста, вот они и прогружаются наши все чатики. Ну, это происходит вот таким вот образом. И все то же самое, если у вас есть вторые часы, можете подключить, если они у вас привязаны к этому же телефончику. Также прикрутить их и активировать без каких-либо проблем. Ну, вам же напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Вот такой, кстати, циферблатик можете купить. Если что, в описании видео ссылочки. С ним есть бонусы. Пока. Подписывайтесь.